да можно сказать святого что у нас атеистов святого наша культура черт подери капитал имеет тенденцию к расширению капиталисты хватают все что принадлежит всем людям общине человечеству и суют свои карманы для того чтобы потом продать в розницу Как? капиталисты оградили оградили землю и выгнали крестьян с их земель, с земель, земель, которые принадлежали все. Прошло 400 лет и сейчас они пытаются выгнать нас с нашей культуры, с культуры, которая принадлежит всему человечеству. Нас лишают литературы, кино, науки. Вы скажете, как так? Ну, чего же есть 70 лет после смерти и пожалуйста все свободно но даже это не так знаете недавно BBC у них есть свой симфонический оркестр решили издать и распространять бесплатно э, свободными правами под право под Common, common Creative Licension э, произведения классической музыки они имели на это право, потому что Бах, Моцарт умерли, к сожалению, значительно раньше, чем 70 лет назад. Но РИА, Ассоциация звукозап Звукозаписи Америки, она оказало давление на правительство Великобритании, которое в BBC, для того, чтобы не допустить этого. Почему они это сделали? Да очень просто. Потому что если эти произведения будут исполнены один раз хорошим фонтическим оркестром и выложены свободный доступ в форматах высокого качества, то кто будет... Покупать компакты третийсортных оркестров под, под, под знаменитыми лейблами Все эти лейблы, кому они будут нужны? Да никому они не будут нужны Отрасль индустрии, эта клятая индустрия рухнет Понимаете? Это не единственный пример Можно привести много других примеров Наука, знаете? Ученые работают, обычно за государственные деньги, работают ну, в исследовательских центрах, в университетах, государство финансирует их работу. А потом, потом издательские корпорации, в сферы, они, они приватизируют, приватизируют достижения ученых. Они говорят, посылай статью в научный журнал бесплатно и передавай нам свой копирайт. Ты передаешь копирайт? За то, что они публикуют твою статью. И все. И они с тебя, эту статью, с коллеги, требуют 70-80 долларов за три странички бумаги. Понимаете? Это капитализм. Национализация убытков. И приватизация прибыли. И то же самое происходит в кино. Где? За государственные. Где за государственные деньги? Михалков снимает фильмы, а потом требует за это деньги. Вы знаете, за этим можно бороться. Не передавайте свой копирайт никому. Не соблюдайте чужой копирайт. Лучший способ бороться с копирайтом – отрицать его, не соблюдать его, игнорировать его. Спасибо, Спасибо за такое экспрессивное выступление.